зрители информагентства ледокол мы продолжаем наши традиционные воскресные телемосты с нашими гостями и товарищами если вы хотите принять участие в наших прямых эфирах последующих вы можете подать свою заявку оставить ее на почте info ледокол собачка dmail.com Кроме того, вы туда же можете присылать актуальные на ваш взгляд темы эфиров. Темы будущих эфиров мы озвучиваем в начале передачи, либо в конце. Ну вот, скажем, тема следующей нашей передачи будет «Левое течение в России». Вести передачу буду я, Мерзлитин Вячеслав, член Союза коммунистов и Стулы. Вот. И тема сегодняшней нашей передачи «Предвыборный угар» и «Последующие похмелье. Сегодня наши гости. Это Евгений из Самары. Наши, наши гости из Кемерова Традиционно. Дмитрий Викторович, Павел Викторович, члены Союза коммунистов и из разных городов. Это Андрей, Марат и Дмитрий из Хабаровска, Максим из Магнитогорска и Юрий Владимирович из Самары. Здравствуйте. Вот. Ну что, тогда прежде чем начать, я еще хотел бы в очередной раз предупредить товарищей, участников, чтобы не растекаться мыслью подрировал, что прошу все-таки придерживаться регламента по выступлению не более пяти 7 минут, даб дабы не утомлять наших читателей, зрителей длинными монологами, в том числе. Ну, по сегодняшней теме в принципе, актуальность ее уже успели почувствовать все. Либо еще успеют почувствовать, на, допустим, с приходом новых платежек за коммунальные услуги. С, с, по, по новым веяниям в, в пенсионном законодательстве и так далее, и так далее, и так далее. А ведь как все хорошо начиналось, красиво. Выборы. Главные выборы шестилетия, как нам говорили, да, выбираем судьбу страны, новый путь развития, какие сладкоголосые песни пели наши, наши уважаемые кандидаты в, в цари, и текущий царь, и метящие на его место различные представители различных политических движений. Вот. Программы роста предлагали. Ну, вот, допустим, в частности, наш текущий, постоянно действующий президент. Очередную программу роста за 18 лет новую родил. Вот. Но мы это все видим и по телевизору, и так. И... Но как бы по телевизору это реальность одна получается. Как бы виртуальная реальность, да? далекая от реальности, действительной. Извините уже за такую тавтологию. А настоящая действительность – это вот за окном. И это все то, что мы видим каждый день. Вот. Естественно, вот, если проводить аналогию с подвыпившим человеком да, или увлекающимся алкоголизмом, то это большей частью напоминает вот как раз-таки запойный пьяный угар. Вот эта вся выборная и предвыборная ситуация. Вот. Но сейчас, надо понимать, человека в большинстве случаев, когда прекращает пить, да, у него наступает похмелье. То есть и вот это вот пьяная эйфория сменяется, скажем так, угнетенным состоянием, угнетенным состоянием, расстройством души, личности и всего прочего. Вот то же самое мы наблюдаем и. И в нашей стране, то есть, уже по ситуации после выборов. С теми нововведениями, о которых я сказал чуть выше. Ну и товарищи, я думаю, наши участники более подробно эту тему раскроют. Вот, если с этим у меня вопрос к нашим гостям. Общий вопрос. Вот. А, да, товарищи, прошу прощения, я, я забыл упомянуть еще то есть, если будут вопросы по теме, вот, это, прошу оставлять их в чате с пометкой «Вопросы», чтобы мы смогли на них ответить уже в конце передачи. Вот. Ну и вопрос к нашим гостям. Почему так происходит? Может быть, мы недостаточно голосовали за Грудинина? Или, как нам объясняет Евгений Федоров, нодовец, что, мол, плохо за Путина голосовали, не, не, не полностью проголосовали за Путина. Так в чем, в чем дело? А, прошу ответить это, павла Викторович начать ответ. А дальше уже по порядку. Приветствую всех участников сегодняшнего прямого видеоэфира. Я Муравьев Павел Викторович. Я житель города Кемерово. Я лично участвовал как кандидат в депутата в Кемеровской области шесть раз. Два раза выставлял свою кандидатуру на горсовет. Я баллотировался в мэры Кемерово. то есть Фермахов выставлял свою кандидатуру, но потом снял по политическим соображениям. Мы не смогли добрать эти голоса, ну то есть подписи для самого движения. И я вам всем нашим сегодняшним зрителям, рассказываю, что такое выборы в России, исходя из того, что я был кандидатом не один раз. Как только мы приходим на избирательный участок, вас встречают члены избирательной комиссии, у которых есть журналы, и вот тут начинается свистопляска, тут начинаются фокусы. Фокусы заключаются в том, что задача у избирательной комиссии протащить нужного им кандидата. Правдами, неправдами, законными, незаконными способами. И они это делают. Каждые выборы. Как я это объясняю? Общественное бытие определяет общественное сознание. Наше бытие – буржуазная диктатура. И согласно буржуазной диктатуре на выборы выделяются огромные деньги. Председателю за удачные протоколы выдается очень приличная премия. Очень приличная премия. Секретарям, всем участникам. И там целая шайка лейка. Это банк формирования, которое за наши с вами бабки нам делают протоколы, какие хотят. Следующий этап, коррупционный составляющий и прикрытие. Это полиция. Каждый сотрудник полиции получает тоже премию за участие в выборах. Я обращался и владел на преступлениях, на каждых выборах, на разных участках разных э, людей. И все сотрудники полиции в один голос кричат: мы эти ваши заявления прямо здесь принимать не будем. То есть закон о полиции здесь не работает. Они не боятся ответственности, так как суды, и система заточена только под фальсификацию результатов выборов. Я вам рассказываю свой опыт и рассказываю свое личное мнение. Однажды я не баллотировался, но был наблюдателем, и мы на видео фиксировали все, что происходило в Кемеровский район. У нас там, как же там, колхоз, короче, участок 1088. Мы на видео поймали карусельщиков, что люди переодевались из администрации, трижды, трижды переодевались, и они по кругу голосовали. И сразу заявление было написано, и первого, кого задержали на избирательном участке, естественно, был наблюдатель. И меня удалили для объяснения, для отдачи показаний, для пятых, для десятых. Следственный комитет эта структура повыше, чем просто полицейский, тоже вдоль и тоже участвует. Результаты всех этих махинаций и фальсификаций, я вам сейчас расскажу один интересный пример. У нас экс-прокурор Александр Халезин несколько дней назад вдруг случайно себе прострелил в голову из друзья в собственном гараже. Понимаете дальше, что происходит? Он слишком много знал. Выборы в Российской Федерации, по моему личному опыту и убеждению, не существует. Это огромная фальсификация, огромная, с огромным количеством участников. И все эти участники получают деньги, деньги с нашего с вами кармана. И за наши с вами деньги они нам фальсифицируют и не боятся ответственности, так как прокурор это буржуазный, это буржуавр. Судья – буржуа, прокурор – буржуа, полицейский – буржуа. И задача буржуазии – это только диктатура и удержание власти. Правильными, неправильными, законы работают только в одну сторону. В 2011 году я баллотировался на горсовет, по округу 23, город Кемерово, Ленинский район. Три часа ночи я туда пришел, в администрацию, это бульвар 34, для тех, кто знает местные. Три часа ночи я пришел и... 47 избирательных комиссий в полном составе фальсифицировали итоги выборов. И результаты, все протоколы переписывались. И фиолетово, как вы голосуете? Фиолетово. Главное, как посчитают и что запишут. А потом вот эти электронные КАИБы и вот эта система электронного голосования, это тоже ложь. Фальсификации кругом. И можно натыкать тысячи наблюдателей, ничего это не отдаст. Так как буржуазия в своей диктатуре не предусматривает для вас другого итога и другого результата. Единственный путь, единственный путь. Голосовать нужно ходить, но готовится к революции и к смене формации. В 1993 году наша современная буржуа через контрреволюционный переворот захватила власть, с расстрела белого дома все началось. И участвовал в этом спецназ «Бейтар» израильский. Этот спецназ «Бейтар» в 2014 году участвовал в захвате Крыма и присоединения. Вот эти все вежливые человечки, они все были в масках. И первые э, подразделения, которые шли на захват чужой территории, в данном случае украинской, это были израильтяне, не наши на самом деле. Потому как наши не, не будут стрелять братский народ. А уже дальше там по удержанию набрали всяких отморозков, уродов, деградантов и дегенераторов. И, и сейчас нам рассказывают, что был какой-то референдум а, на той территории захвачены А там была граница суверенное государство, и мы обязались по определенному договору, если кому будет интересно посмотреть это, охранять эту территорию. Они, в свою очередь, обязались не распространять на своей территории ядерное оружие. Это из, из исторических справки. Ну и я заканчиваю. В России выборов не существует. Есть огромная махинация и фальсификация. В ней участвуют Члены избирательной комиссии, председатели, директора школ, сотрудники полиции, охрана общественного порядка, ФСБ, прокуратура, суды. Это огромный конглобират из людей, которые за определенную денежку продают нас с вами. Я закончил. Спасибо, Спасибо, Павел, Павел ну, я бы хотел бы добавить, что я согласен почти со всем сказанным, только единственное, что я дополнил бы, что выборов не только в России, как Павел Викторович высказался, не существует. вот, Но их не существует в любом буржуазном государстве. Но это мы посмотрим дальше по ходу нашей передачи. Хорошо, спасибо, Дмитрий Викторович, вот Павел Викторович нам обрисовал э, э, ситуацию с выборами, как они... А, ну, с чем-то я согласен с Павлом Викторовичем, с чем-то не согласен я с ним по поводу Украины. Украина – это сепаратистское образование, все. Не возвращаемся к этой теме. Теперь по поводу так называемых псевдовыборов в РФИ. Ну, это какой-то театр, я не знаю, там цирк какой-то, представление какое-то, которое происходит э, периодически. Раньше оно происходило раз в четыре года, но они решили, что нет. Часто не надо баловать зрителей, достаточно в шесть раз их устраивать. Дело в том, что мы же власть все равно не отдадим. Мы же не для этого ее взяли, не для этого нас поставили. Мы должны исходить из того, что э, эти мракобесы – это ставленники оккупантов. И периодически, периодически, чем они занимались и будут заниматься? Геноцидом советского народа, краткости, не растекаясь в Передаю слово. Спасибо, Евгений. Тот же вопрос. Так что, может быть, может быть, все-таки правы наши оппоненты, которые говорят, что плохо голосовали, недостаточно голосовали. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, да. Вообще, чтобы им. У меня такое мнение, чтобы рассуждать и вести разговор о выборах, мы должны прямо сразу вести некий такой тезис. И, секундочку, Евгений, я поправлю. Тема передачи не только выборы, но и послевыборные похмелье. То есть... а, ну, я, я, я сейчас разверну свою мысль. Хорошо. Расскажу. Хорошо. Любые выборы, любые так называемые демократии всегда имеют классовую природу. И всю историю так было всегда. Вот Часто либералы любят в своей пропаганде рассказывать нам про замечательную Афинскую республику и про Афинскую демократию, про Новгородскую республику. Но только они никогда не говорят о том, что эти демократии и все выборы, которые там происходили, имели, имели классовую природу. Что в Афинах правом голоса обладали только граждане, они же рабовладельцы. Также в Новгородской республике правом голоса и участием в выборах обладали только землевладельцы. Боярская знать и купеческая знать. Поэтому, когда вы, являясь представителем пролетариата, идете на буржуазные выборы, вы участвуете в цирке. Потому что выборы у нас буржуазные. И вы не способны не менять никакой политический курс на выборах. Вы не способны менять экономический курс на выборах. Вот этот вот лозунг, который вы упомянули, что мы на выборах выбираем будущее. Будущее мы выбрали, наверное, где-то году в 91-м, в 93 -м. И вот уже много десятилетий мы по этому пути идем, независимо от каких выборах и независимо от того, кто на них выигрывает или наоборот проигрывает. Это первое. Второе. На буржуазных выборах, когда вы принимаете в них участие, вы фактически участвуете в акте легитимизации власти. И неважно, за кого вы голосуете. Вы голосуете там, за Грудинина, за Жириновского, я не знаю, появится хоть Ильич какой-нибудь новый, да, и пойдет на буржуазные выборы. Голосуя за него, вы голосуете за буржуазию. Потому что на буржуазных выборах всегда выигрывает буржуазия. Либо крупная, либо мелкая, но не меняется общественный строй в результате выборов. Теперь давайте коснемся специфики Российской Федерации, выборов в Российской Федерации. Очень часто мне приходится слышать такой тезис, и он в принципе верный. Я считаю о том, что есть другие буржуазные государства, где выборы действительно честные. И действительно так, есть буржуазные государства, где выборы гораздо честнее, чем в Российской Федерации. Ну, та же Франция, Швейцария, вот эти для меня страны являются примером. Но общественный строй в этих странах, даже при том, что там есть социалистические партии мощные, Коммунистические, которые участвуют в выборах и заседают в парламенте, эти страны не перестают быть буржуазными. Буржуазный строй в них сохраняется постоянно. В России же у нас вообще очень дикая ситуация. Вы просто задумайтесь, когда вы идете на буржуазные выборы, за кого вы голосуете на них. Все вот эти кандидаты, которых я видел на последних президентских выборах, ведь по сути дела это предатели. Например, подполковник КГБ, который давал воинскую присягу защищать советский народ и советский союз от врагов внешних и внутренних он не выполнил свою присягу он клятво преступник он себя бесчестил публично вы за него идете голосовать или за жириновского он тоже по моему был военнослужащим в советской армии тоже давал присягу бывшие члены коммунистической партии которые предали свои партийные клятвы свою идеологию. То есть вы идете голосовать за мерзавцев, за предателей. Это, это, я еще, это вообще не имеет смысла, какого рода выбор у нас, буржуазный, не буржуазный. То есть люди, в них участвующие, они гораздо хуже, чем те буржуа, которые есть во Франции, в Германии, в Швейцарии. Они хотя бы там не предатели. Вот чего я хотел сказать. Теперь давайте перейдем к такому вопросу. вот э, Сразу же спросят, а как же нам бороться политически, как же нам пытаться что-то изменить. В рамках тех схем, которые буржуазное государство вам предложило, в виде выборов каких-то самоуправлений, там, писем президенту или так далее, вы ничего никогда не поменяете. Не для этого вам кинули вот эту кость, чтобы с помощью этой кости вы могли как-то вредить тому, кто ее вам кинул. Поэтому Единственная цель – это массовая агитация людей, объяснение им истинной природы нынешней власти, истинной природы нынешних общественно-экономических отношений в стране. Объяснять людям, что если вы хотите что-то поменять, это только в прямой борьбе с правящим классом. И только так. А выборы – это фарс, это обман. Что вы, вот те люди, которые ходили голосовать за Грудинину, что вы сделали? Вы сходили, вы поверили шарлатанам, которые уже два раза. В девяносто шестом году КПРФ, по идее, выиграла выборы, выборы и, и слилась. Следующие выборы тоже самое было. Вы поверили тем же самым шарлатанам. Что вы получили в ответ? Вы получили пенсионную реформу. Вы получили повышение налогов. Вы получили повышение цен на топливо. РОСДЖКХ. И это только начало. Это наказание. Понимаете? Человек необучаемый, дурак, глупый. Если он не понимает, не может мыслить, его можно только как животное воспитывать. Палкой бить, и он начинает что-то понимать. Вот сейчас вас начинают бить палкой. Тех, кто ходил на эти выборы и голосовал, и во что-то верил. Спасибо. Я закончу. Ясно. Спасибо. А, абсолютно почти совсем скажем. Согласен. Вот. Единственное, что ну, это, по-моему, не Евгений сказал. На выбор буржуазные, вот лично мое мнение, ходить не надо. Участвовать в буржуазном балагане смысла нет. Вот. Ну и, да, вести агитационную пропагандистскую работу, о чем вот мы на предыдущих эфирах говорили. Вот. Только люди в этом не виноваты, что они подверглись буржуазной пропаганде, буржуазной пропаганде, и у них шоры. Эти шоры, наша задача эти шоры снимать. Ясно. А что по этому поводу скажут товарищи Союза коммунистов Андрей? Да, я, наверное, начну с предвыборного угара, да? Можно, так сказать, назвать Это все эйфорию предвыборную. Ну, вот что можно сказать. Очередные выборы, да. С очередными выборами мы увидели очередных и очередных героев нашего времени, да, готовых сделать все возможное, чтобы нам с вами жилось как у за пазух. Я, наверное, вкратце озвучу тех основных кандидатов, которые были представлены на выборах 2018 года. Начну с некого да, Сергея Бабурина. Это он от партии. Российский Общественный Союз, и зачитаю ну, вот, несколько пунктов его программы. Это первый пункт. Переход принципиально новой модели социально-экономического развития, обеспечивающий экономический прогресс, благосостояние народа и независимость страны. Модернизация отечественной политической, политической опоры – на традиционные формы русского и советского народовластия при современных стандартах демократических процедур. Ду Следующая, ну, наверное, уже последняя, самая главная, главный пункт его программы — это духовно-нравственное очищение общества как непременно, непременное условие консолидации народа, его мобилизации на решение важнейших внутри- и внешнеполитических проблем. Стоящих при, перед современной Россией. Ну, следующий кандидат. Вы его прекрасно знаете, я, наверное, самый главный либерал в нашей стране это Владимир Жириновский. Но это отдельный разговор. Я думаю, что я просто пункты прочитаю. Здесь будет, будет все сразу понятно, ничего не нужно будет объяснять. Начинаем. Где-то первый пункт: дать русскому народу статус, статус государства образующего. Воссоединить русских, вернуть русским общинность, бороться за русский язык, защит, защитить страну от мигрантов, создать бюджет справедливым, вести прямое президентское правление на территории всех республик Северного Кавказа, создать русский национальный канал, создать институт русского холокоста 20 века. Следующий кандидат – это независимый кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. И вот его программа, пункты его программы. Смена экономической стратегии. Далее второй пункт. Восстановление экономического суверенитета России. Кредитные ресурсы необходимо будет перебрасывать на восстановление экономики нашей страны. Новая индустриализация, модернизация экономики, ее вывод на инновационные рельсы. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Наша историческая задача обеспечить возрождение провинциальной России контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Ну и в, в завершении хотелось бы, наверное, озвучить такой тезис Максима, Максима Сурайкина, коммунисты России. Здесь, я думаю, смысла нет перечислять все пункты его программы. Скажу только о них вкратце. То есть из этого тезиса, который из этого тезиса, который будет мною озвучен, станет все понятно. Тезис у следующий: 10 сталинских ударов по капитализму. Ну и завершение, наверное, самая одиозная личность на выборах 2018 года это Ксения Собчак от партии Гражданская инициатива. Здесь тоже у него достаточно интересные программы, пункты программы. Россия должна стать европейским, светским, демократическим, федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим право и свободы граждан. В России должны быть созданы и защищены демократические, демократические институты, обеспечено разделение властей, гарантированные гражданские свободы, сменяемость власти, неприкосновенность частной собственности, мирные добрососедские отношения с другими странами. Главный приоритет внешней политики России и также благосостояние граждан – основная цель экономической политики. Также можно в завершении озвучить все законы и подзаконные акты, административные решения, правоприменительная практика, запрещающие или усложняющие гражданам проявление политической воли и инициативы, должны быть пересмотрены. В принципе, я на этом завершу чтение программ основных кандидатов, сделаю выводы. То есть из всего вышесказанного мной, вернее, даже зачитанного мной, видно, что это ничего, из себя ничего, как демагогии не представляет. Это обычное пустословие. То есть сейчас в системе буржуазных выборов необходимо будет опять... В, то есть вывести на, на авансцену те, те проблемы, которые беспокоят людей, естественно, и пообещать их разрешение. Вот и я приду, вот я, нет, не, не, ну, там, допустим, любой кандидат говорит, только я смогу это сделать. И он приводит, естественно, пункты, которые якобы должны будут, будут обеспечить ему победу. Но на самом деле, если брать программу Соловьева, да, там «Право голоса», еще ряд вот этих наших телевизионных шоу, там сразу становится понятно, что это все сценарий. и то есть И президент будет только один, естественно, Владимир Владимирович Путин. К этому, все и, к этому все и подводилось. То есть, если посмотреть на, на вот эти ток-шоу, можно даже так сказать, то там доходило до, полного, до полных абсурдов. Там ну, просто смотреть, простите меня на это шапито, не хватало даже терпения. Поэтому участвовать в буржуазных выборах не стоит, и ждать чего-то от них положительного и каких-то положительных изменений тоже не стоит. Ясно, спасибо. Три момента. По поводу ток-шоу, здесь именно ключевое шоу. Шоу это как в Римской империи, да, хлеба и зрелищ. Только хлеба все становится все меньше, ну, заполняют нишу зрелищами. Вот. Что же касается нашей так называемые оппозиции, да, вот, послушаешь, почитаешь их программы, но это все равно, что вот пчелы против меда, вот, ну и э, порадовало, конечно, 10 сталинских ударов, но э, пока что мы вместо сталинских ударов, э, это, у, у, у нас э, вместо 10 сталинских ударов э, пока что идут путинские удары, и все больше по почкам трудящихся, вот несколько ударов мы уже получили, так что, ну, что-то будет дальше. Понятно. Дмитрий, вот у нас товарищи уже высказались большей частью по фактуре выборов, да? Вот, ну, а да, и вот Евгений немножко затронул тему вскользь самих буржуазных выборов. Так вот, в связи с этим вопрос. А что такое буржуазные выборы в принципе? Это, ну, как бы первый под вопрос и... Второй под вопросик небольшой, может быть, здесь тоже проскакивало, возможно, или мне показалось, что проскакивало, может быть, я не так понял наших выступающих некоторых, что может быть проблема только в нашей так сказать, неправильной стране? Вот, разрешите. Значит, первое, вот согласиться с Евгением по поводу того, что было сказано именно касательно нашей, Российской Федерации и выборов, которые не проходят. Да, все справедливо, но мы можем услышать немало критики от либералов, которые объясняют, что все дело конкретно в том, что выборы неверны именно. Они неправильно организованы, неплохие, они плохие, они не демократические, они не отвечают вечно западным ценностям, поэтому вот все плохо. Вот. А, я считаю, что нам нужно взять и изучить, действительно ли, как это происходит в современных развитых странах с развитой демократией, и, естественно, обратиться к тому самому постаменту, отлитому в граните современной демократии, памятнику самому себе Соединенным Штатам Америки. То есть мы можем рассмотреть интересную работу в, в этой связи. Это Есть такой институт, называется Институт социально-экономических и политических исследований сокращенно ИСПИ, он основан в Москве 8 июня 2012 года. Занимается этот институт тем, что значит, нам, темным, лапотным этим мужикам, объясняет, как, собственно, люди да, в нормальных странах живут. И интереснейшая работа, с которой я считаю, что нужно ну, всем людям, которые хотят разобраться в том, что такое капитализм вообще и как он управляется, разобрать такой лоббизм в США, как осуществляется лоббизм в США и что можно позаимствовать для России. Исследовательская группа Терра Америка по заказу фонда ИСПИ Москва 2013 год. Вот В интернете эта штука есть, все могут почитать. Я позволю себе кратенько обозначить, чем являются вообще лоббистские группы. То есть мы знаем, что результат степень, вероятность того, какой кандидат выиграет, а какой кандидат проиграет, она, вероятно, в какой-то степени определяется их бюджетом. Ну, можно предположить, что человек, предвыборный бюджет которого составляет тысячу рублей, не сможет конкурировать с человеком, бюджет которого составляет миллион. Да, это при условии всех прочих равных. Отбросим какие-нибудь административные барьеры, отбросим uh, злых наблюдателей, которые что-то там неправильно считают. Представим себе, что все это четко, четко работает. Но... От этого, то есть от этого шапито становится более хитрым, но оно не перестает быть цирком. Вот. Совершенно откровенно нам говорят, что в настоящее время интеллектуалы превратились в одну из ключевых составляющих лоббизма в США. Так функционирует специфический американский рынок мысли. В США нередко сам интеллектуал в стремлении заручиться необходимой материальной поддержкой для распространения своей точки зрения ищет и находит подходящего ему заказчика, нуждающегося в отстаивании своих интересов в публичном пространстве. В этой ситуации интеллектуал, занимающийся лоббизмом перед подозрениями в полной ангажированности и частными интересами, сохраняет лицо как человек, отстаивающий свое понимание общего блага. Более того, лоббист интеллектуал в США – благодаря наличию близких ему специальных интересов, получают финансовые и организационные ресурсы, необходимые для реализации его идей о необходимых изменениях в обществе. Скажем так, интеллектуал может заявить о себе как о стороннике права каждого человека на ношение оружия, что объективно создает основания для его публичной лоббистской деятельности в интересах производителей оружия. Это прямая цитата из того источника, который я указал. То есть мы понимаем, что никто даже не пытается скрывать что буржуазная демократия напрямую управляется с помощью финансовых потоков. Вот. Ну и, соответственно, мы здесь имеем что с вами? Мы здесь имеем, я позволю продемонстрировать иллюстрации из... к данной статьи. Мы имеем следующий вид. То есть вот есть представитель власти, есть лоббист, есть группа интересов, а есть так называемый рынок мысли think tanks, да, который, собственно, занимается... Вот этой вот лоббистской деятельностью. Следующий момент мы видим. Это самая развитая страна. Это реальный доход домохозяйств. и, То есть реальный доход домохозяйств. Вот как он выглядит там с 2002 по 2014. А вот так выглядит прибыль корпораций за тот же период. Ну, Вернее, нет, не за тот же период. С 2002 вот начинается отсечка. Да? То есть мы видим, что прибыль корпорации растет а доходы населения снижаются в любой демократической результате, то есть осуществляется гнет и эксплуатация. Единственное, что колониальный режим позволяет позволяет не так сильно ущемлять права, собственно, своего населения, но зато паразитировать на всем прочем мире. И, собственно, Дмитрий, вас... Дмитрий секундочку. Прошу прощения, переделаю. Просто мысль возникла. Не могу, не могу не озвучить. Вот вернитесь, пожалуйста, к, предыдущей, к предыдущим двум. Да-да-да. Вот смотрите. Здесь по этим диаграммам наглядно видно закон сохранения энергии Ломоносова. Это... Что в одном кармане убыло, а теперь вторая, да, то в другом кармане прибыло. Прошу прощения, ну, еще раз, что перебил, да. Да, да. да, вот. Я тогда чуть-чуть чуть подольше тогда буду выступать. Хорошо, вот. хорошо, хорошо. Вот, а, Момент какой, что а, у нас возникает вот такая ситуация, когда м, пиар компании пропаганды с помощью фондов и НКУ. Созда... накачивают политическим авторитетом некого... некого деятеля, после чего этот политический деятель на основании на... накаченного в него а... политического капитала, пиара и публичного одобрения начинает лоббировать невыгодные для населения законы. После этого жизнь населения ухудшается и, соответственно, э... репутацию свою этот политик начинает растрачивать. После чего нехороший политик уходит и появляется хороший политик после чего цикл начинается заново и вот они собственно да эти циклы которые мы видим Вау. то есть сама с, сама сам процесс само явление, оно объективно так же как вот Вячеслав подчеркнул не зависит ни от чего а подчиняется вот чистым общественным законам точно так же как закон сохранения Энергии справедлив для замкнутых механических систем, точно так же вот эти объективные законы справедливы для буржуазного общества. И веселуха-то заключается в том, что никто даже в развитых буршуазных странах, никто даже этого не скрывает. Есть регламентация, которая объясняет, через какие фонды, через какие бухгалтерские коды необходимо пропускать финансирование по определенным, по определенным разделам. То есть попадающий под действие статью 511. С Дроп 3 в принципе не имеют права заниматься политической деятельностью, могут расходовать до 20% своих средств на лоббизм, на поддержку определенных законодательных инициатив в заявленной базовой сфере своей активности, образование, религия, благотворительность и прочее. Попадающие под действие статьи 201 С дробь 4 имеют своей основной целью не политическую деятельность, однако с 2010 года получили право на идеологическую агитацию и электоральную коммуникацию, то есть фактически на занятия законной политической деятельностью могут расходовать на лобби включая политическую агитацию до 50% своего, своих средств. Следует отметить, что НКО со статьями 501, /C, 501, /C, 501, 501, 3 и 501, 4 не обязаны раскрывать информацию своих спонсоров, а вот взносы и комитеты политического действия не могут быть им а, анонимными. А в соответствии с налоговым кодексом США, то есть понимаете, капитализм это очень хорошо организованная преступность. И вот, собственно, элементы этой организации, вот мы видим. И явление это, даже вот, совершенно смешное, оно имеет даже название а, «дарономика». Дарономика – это… Особая форма экономики, основанная на дарении, в котором платежном средстве становятся не деньги, а отношения между людьми. Например, парламентарий, который ставит приоритетом своей деятельности снижение налогов на крупный бизнес, может рассчитывать на огромные денежные поступления в свой избирательный фонд, а также на всякую иную помощь и задействие со стороны массового лоббистов. А если конгрессмен делает своим приоритетом борьбу с наркотиками, он не собирает много денег на свои избирательные кампании. При этом принцип дарономики заключается в том, что последовательно оказываются услуги, и за них оказываются цены дары, но предполагается, что одно никак не связано с другим. Вот как бы понимаете, какая софистика. И это вот, конечно, это очень хорошо организованная система. Это очень хорошо организованная система, которая эксплуатирует весь мир. Она эксплуатирует трудящихся всего мира. Вот. Но... От этого она не перестает быть системой ненавистнической, она не перестает быть системой угнет... угнетения. И выстроить и ориентироваться на нее нам никакого смысла не имеет. То есть буржуазная демократия в любом виде это инструмент диктатуры буржуазии. И основным естественным инструментом диктатуры является запутывание, оболванивание населения. Вот в принципе что я хотел сказать об этом. Спасибо. Ясно, спасибо. Ну, в принципе, товарищи, вот Евгений и Дмитрий наглядно показали, что смысла буржуазных выборов-то и нет. Вот. Единственное, что я хотел добавить по лоббизму, да, это, ну, это, как Дмитрий уже сказал, большая, узаконенная, хорошо организованная именно коррупционная схема. Коррупционная схема для обогащения правящего класса, в том числе и его представителей. И они нам еще говорят о коррупции. Хорошо, движемся дальше. Максим, ну вот товарищи нам рассказали по фактуре, по, по принципам буржуазных выборов. Вот, ну, может быть, все не так плохо, может быть, я или мы сгущаем краски. И на самом деле все движется по четко спланированному плану, и Россия ставится колен. Да нет, Вячеслав, все плохо на самом деле. Тут единственное, что хочется отметить, есть какие-то, может быть, положительные революционные тенденции. Их отмечать, конечно, мы должны в первую очередь. И я хотел бы начать с того, чтобы... Ну, я, конечно, затрону, естественно, и пенсионную реформу, без этого мы никак никуда не уйдем, да... Много поговорим про изменения в Трудовом кодексе. Но начать я хочу не совсем с очевидного, может быть, момента. Это с размежевания в силовых структурах нашего государства. Поясню. Тут некоторое время назад да, у нас обособилась отдельная структура, из органов МВД под названием Росгвардия. На нее в дальнейшем у нас планируется перенос всех силовых функций, которые возлагались на Министерство внутренних дел. То есть вся силовая работа, все разгоны митингов, вся защита правящего класса возлагается именно на гвардейцев. Ну, естественно, будет какой-то, и сейчас мы живем, так скажем, в переходном периоде, да, когда и так и сяк у нас существует, но тем не менее тенденция ясна. Но также ясно то, что росгвардейцы по сравнению с обычными полисменами, да, они имеют некий привилегированный статус, наравне, можно сказать, с ФСБшниками. Какие привилегии? Ну, тут... Именно о постоянных, о косвенных, так скажем, привилегиях я говорить не буду, только по цифрам. Вот, допустим, ФСБ у нас за 2017 год, а за 2017 год, напомню, то, что обычные полицейские, они так и не дождались индексации зарплат. А вот структурам ФСБ на 6% зарплату все-таки повысили, то есть проиндексировали. И на 4% еще проиндексировали пенсии. Такая же ситуация и с Росгвардейцами происходила. То есть за последние два года, и последнее повышение было в феврале текущего года, вот за последние два года повысилась доплата, дополнительная пенсия доплата в два раза у них. Ну, то есть обычных рядовых, так скажем, полисменов это все не коснулось. Я вот... Начал говорить о силовиках, то что их все-таки касается тоже, может быть в других масштабах, но касается пенсионная реформа, для них она отдельная, естественно, она касается выслуги лет. То есть сейчас, чтобы силовик у нас пошел на пенсию, ему нужно прослужить 20 лет. Есть три варианта сценария, так скажем, это повышение с 20 до 25 и потом, последующее к 20 если я не ошибаюсь, году, повышение до 30 лет, то есть выслуги обязательно. И еще есть вариант, это повышение именно выхода на пенсию. Ну цифры приводить не буду сейчас. Эм, так вот, я начал о них говорить, потому что здесь четко видно вот размежевание и выделение некой прослойки привилегированной, которая возвышается над вот этой вот структурой. А вторая... Непривилегированная, она все-таки, ну, если мы говорим о прогнозной силе да, марксизма и о классовой борьбе, мы все-таки должны признать, то, что вот эти вот несиловые структуры, которые останутся в подразделениях МВД, они будут все-таки тяготеть к пролетариату. Ну, существует такая надежда, надежда, существует такой прогноз, в общем-то. Вот, Кстати, вот доплаты Росгвардейцам они увеличились с двух тысяч до практически 5000 это в два раза, и эта сумма не облагается налогом. Вот. Деньги, конечно, ну, кому-то смешные, кому-то все-таки кровные, так скажем. Вот. И в общем-то вот эти вот, ну существует опять же, повторюсь, такой прогноз, то что не невоен, военизированные подразделения все-таки будут в дальнейшем при возникновении опять же революционной ситуации на стороне пролетариат существует такая надежда. Вот, а гвардейцы, ФСБ, естественно, отмежеваются от этого дела. Вот, ну и перед тем, как вот э перейти к наболевшему пенсионному возрасту, до да, повышению, немного затрону изменения в трудовом законодательстве, в трудовом кодексе э за последние два года, наверное, лучше так. С прошлого года у нас, я, кстати, поздравляю тех, кто э, работает, неполный рабочий день, 4 часа и менее, они лишены обеда с прошлого года официально. Естественно, мы, если говорим о том, что не каждый работодатель и так разрешал да, обедать в такой срок, но, тем не менее, сейчас это все официально закреплено э, с прошлого года. Э, что касательно этого года, предложение было опять же, в прошлом году внесено, с этого года начинает действовать, это индексация зарплат соразмерно инфляции. То есть, насколько у нас в год повышается инфляция, настолько должны, по идее, работодатели повышать зарплаты. И к 2019 году наше доблестное правительство рассчитывает приравнять МРОД к, к, к прожиточному минимуму. Вот. Говорить о том, получится это все или нет, я сейчас не стану, расскажу попозже. Ну, Не стоит, конечно, обольщаться вот этой индекс индексацией. Во-первых, у нас существует такой инструмент у работодателей, как оптимизация, у нас существует такой инструмент, как сокращение массовое и немассовое, у нас существует холдинговая система на крупных предприятиях, когда у нас распускается просто-напросто подразделение и потом нанимается конкурсный рабочий, который вообще не при делах и набирает кого хочет. То есть инструменты вот эти не отменяются. И значит что, вот эту индексацию будут проводить, проводить предприятия, капиталист будет из своего кармана разве откладывать? Я думаю нет. Я думаю все-таки варианты сокращениями нашему... Совокупному капиталисту понравится много больше. Вот. Тут по пенсионной реформе, конечно, перейдем к ней. Вот на январь у нас 2018 года существует больше 5% безработных в России то есть это 4 миллиона от общего числа граждан к ним прибавятся вот эти вот сокращенные оптимизированные естественно и к ним прибав прибавятся и те которые не смогут найти не смогут найти работу так как какой-то новый не пенсионер будет занимать это вакантное место вынуждена конечно вынуждена занимать понятно то что э, вины пенсионера в том нету то есть не состоявшегося вот это в связи с повышением пенсионного возраста э, и вот как вы себе представляете вот это вот дело то есть правительство нам говорит то что была в 90-х годах э, демографическая яма из которой нам надо вылазить но э, вот эти вот 8 или 5 лет, в зависимости от мужчины это или женщины, ну, которая будет продолжать работать э, на своем предприятии, она будет занимать место молодого, там, перспективного да, э, парня или девушки. И вот 5 или 8 лет парень или девушка не может найти работу по своей специальности или ну, вообще вот это место занять. И, конечно, тут... Э, все, игра на контрастах идет, то что в 45 лет сложно найти работу, в 50 лет сложно найти работу, практически невозможно. Но, извините меня, без опыта работы, без стажа, э, в 25-28 лет э, найти работу гораздо сложнее, чем сразу после университета. Я не говорю, то, что это просто после университета, но тем не менее, гораздо сложнее, Вот если ты не получал стаж, где-нибудь работал там, в пятерочке или на, в Макдональдсе, это совсем не то. И тебя работодатель с неохотой будет брать, ну, если будет брать вообще. Вот, ты, значит, не сможешь устроиться на эту работу. Значит, ты не сможешь обеспечивать вот этого пенсионера, который через 8 или 5 лет выйдет на пенсию. Как вот это вот коррелирует? То есть мы вылазим из одной демографической ямы и влазим в какую-то другую яму. То есть мы не сможем обеспечить своих пенсионеров все равно. Конечно, вот эта привязка к работающим пенсионерам, вся вот эта вот э, тема с пенсионным фондом, она, конечно же, уже давно гнилая, она была гнилая с самого своего возникновения. Но, тем не менее, не говорить об этом, то, что гнилое есть гнилое, это, наверное, смерти подобно. Вот. Э, э, насчет НДС. С, с 1 января 2019 года нам еще 2% таких едва заметных прибавится к налогу на добавленную стоимость ну, поясняю для тех кто может быть еще не в курсе хотя я думаю многие уже прочитали то что налог на добавленную стоимость он входит в цену продукта то есть продукты повышение цен неизбежно просто-напросто как это будет коррелировать вот с, тем, с той привязки к инфляции я вот, ну, о которой я говорю позже, я, признаться, не уверен, том, что такое, такое вообще возможно. То есть, либо это не будет распространяться на добавленную стоимость, то есть, как-то будут обходить эту инфляцию, либо у нас будет какой-то очередной экономический кризис, ну, может, не кризис, но, тем не менее, какой-то экономический коллапс в связи с этим, в связи с этими изменениями в трудовое... Трудовой кодекс и повышением НДС. В общем-то, картина вот такая вот печальная. Я не знаю, что тут еще добавить. Крепимся, работаем. Тут единственное, что нужно вступать в классовую борьбу, опять же, но это уже с разряда агитации. Ну, фактуру я всю выложил, которую нарыл. Спасибо, у меня все. Понятно, Максим, спасибо. Картина действительно безрадостная. Но про работу, я так понял, речь идет именно о работе в русской классовой борьбе. Другой, другой работы это, естественно, мы не представляем. Вот единственное, что я добавил бы еще по увеличению пенсионного возраста, это скажем вот те люди которые ну которым уже под 60 да вот они планировали допустим в этом или в следующем году пойти на пенсию соответственно нов, новым новшеством новым законодательством да, их выход на пенсию отодвигается там на год или на два вот соответственно если ему допустим назначается пенсия например в 15 тысяч рублей ежемесячно то нетрудно можно посчитать что за год 15 на 12 умножаем это получается 150 и еще 30 180 а если это два года 360 то есть это очередное залезание в карман трудящихся то есть и пополнение решения своих каких-то бы корыстно буржуазных интересов за счет трудящихся вот ну, соответственно, здесь все, как говорится, на поверхности. Думайте, товарищи, смотрите, анализируйте. Вот. Ну и да, вот Максим нам обрисовал. И с ним очень сложно не, не согласиться, что картина действительно безрадостна. Вот, Марат, а какова же реакция населения на все вот эти, ну так скажем, за, на всю вот эту заботу о нас, э, наших, э, наши, на, нашего родного правительства э, и нашего президента. Я вот э, знаю, что вы не так давно, э, буквально на прошлой неделе, выходили на опрос э, граждан, как раз вот на тему повышения пенсионного возраста, вот, и сегодня вы выходили. Вот э, каково настроение э, у, у людей? Вот. Как, как они воспринимают вот эти все нововведения? Здравствуйте, товарищи. Ну, сказать, в целом скажу, то, что население недовольно тем, что происходит, потому что ну, кого обрадует повышение пенсии, инфляции, ЖКХ, рост цен на бензин, НДФЛ и прочее. Вот. ну То есть мы проводили митин... опросы на митингах и так и... Вне митингов. То есть и там, и там люди недовольны. Естественно, где люди идут на митинги, там они хоть уже как-то хотят разобраться, проявить свою гражданскую позицию. Вот Скоро появится свежее видео. Так что вот жмите колокольчик под каналом, подписывайтесь, распространяйте видео по своим друзьям, знакомым и так далее. Было бы неплохо, чтобы такие же да, видео появлялись. Марат, Марат да, да. прошу прощения, поправь, пожалуйста, камеру. Видно вот только. Так? Нет, нет, так, нет. Давай. Нет, наоборот, еще ниже стало. Повыше, чтобы лицо было видно. Так. не не, не, не повыше. Во-во-во-во. Чуть-чуть еще, если можно. Чуть-чуть еще, если можно, повыше. Вот так. Ну, хотя бы так, да. да. Угу. Прошу, прощения, продолжай, пожалуйста. А... Так, ну, по поводу, люди недовольны в целом, то есть, а как, как бороться против этого, они не понимают. Ну, и на этом поле буржуазия уже предусмотрела давно, то есть экономически она, пролетариат, обманывает, выкачивает из него ресурсы, а, и также уже понимает, ну, правящий глаз, то, что нам нужно как-то разъединить трудящихся, не дать им объединиться. Естественно, здесь на поле выступают различные, как это у нас, буржуазные партии, э, говорящие головы, там, которые предлагают, например, освободиться от оккупации, кто-то предлагает бороться за советский патриотизм, кто-то говорит только за фабричный пролетариат, кто-то только за экономическую борьбу. А либералы говорят, вообще народ не тот. То есть в целом народ, естественно, недоволен. А Средства массовой информации, ну, основные, то есть принадлежат классу капиталистов, которые вкладывают в них деньги и обманывают трудящихся. Вот, то есть, вот это главную вещь, я хотел сказать, то, что понятно, что народ недоволен, то, что происходит. Вот, ну, в целом, краткое у меня сегодня выступление, так что спасибо. Ясно. Ну, я бы еще добавил, тут и вторая цель преследуется вот этими всякими партиями, да, это э, слив э, народного недовольства именно в унитаз, если так можно выразиться. Вот. Э, ну и э, недовольство, в принципе, я вот посмотрел видео, да, опросов, да, недовольство в основном Скажем так, ну если так можно выразиться, пассивного плана. То есть люди как бы недовольны, но ждут какого-то мессию, который за них поборется, за, за их интересы, за их права. Пока что большей частью люди бороться не, не готовы. То есть картина безрадостная, получается. Вот. И у меня в связи с этим вопрос еще к нашему одному товарищу из Союза коммунистов к Юрию Владимировичу вот ну если вот мы опять же возьмем аналогию с пьяным человеком да то есть э, выход из-за поя сопровождается похмельем но похмелье похмельем это как бы угнетающие угнетенное состояние, когда расстройство организма в полной мере происходит а вот э, следует ли нам ожидать э, скажем отрезвления ну под отрезвлением я понимаю осознание э, трудящимися, своих классовых интересов вот каковы в этом перспективы и когда нам следует ожидать вот этого отрезвения пожалуйста юрий владимирович юра добрый день я сейчас включил фактически ролик который записал сегодня утром на том, что если можно это назвать митинг, как видите, там 20-30 человек. Митинг был связан, будет отдельной роли как раз по вопросу так сказать, недовольства пенсионным предложением, ну, реформой или там как угодно это называть. То есть, э, во-первых, администрация все-таки опасалась и на эту же территорию посадила молодежную группу, которая подростка которым фактически уже вкладывалось в голову, что это все нам помогло организовать. Вот здесь вот мы все веселимся благодаря «Единой России». Вот. Ну, короче, «Съедим Россию» продолжается. Вот. И дальше. Как мы видим, вот эти 20-30 человек, которые пришли на митинг, ну, возможно, в связи с плохой агитацией или еще что-либо, но смысл получается один – что и на сегодняшний день, чтобы протрезветь, человек должен, что называется, включить мозги. А благодаря, так сказать, успешной работе средств массовой информации, благодаря созданию тому самому, кто-то у нас уже говорил этот тезис, который пришел и из древнейших времен до нашей эры, хлеба и зрелищ. Этот тезис вполне работоспособен на сегодняшний день. Зрелище у нас, так сказать, каждые сколько тут дней, там, там 22 бугая, один мяч гоняют вот, из разных стран. Как говорится, всех пытаются заразить вот эти вот так сказать, вот Ну, а кусок хлеба, так сказать, там еще вроде как бы в магазине есть. Хотя, в принципе, то, что этим хлебом, ну, в кавычках, хлебом, продуктами, Люди травятся, и благодаря этому, так сказать, 20% населения на сегодняшний день уже не может, так сказать, вернее, не население, а 20% молодоженов, насколько я понял, там депутатшу из Московской городской думы, насколько я помню. Вот, не могут зачать детей. Ну, собственно говоря, какие перспективы здесь для, фактически, для страны? никаких, но э, ситуация такая, то, что люди большей частью все равно стремятся не разобраться в проблемах, не решить эти проблемы, а, как говорится, и типа наклонные. То есть для того, чтобы успокоить свой, так сказать, мозг и закрыть глаза, или одевают шоры, или, так сказать, дополнительно еще напиваются. Поэтому отврезлением не, не будет. Новый запой. Конечно, причем добровольный запой будет, и запой будет продолжаться. Но недовольство все равно есть, социальная как бы проблемность окружающая человека, она все равно давит на него. В результате перспектива одна. Появляются и будут появляться всякие попы-гапоны, которые будут толкать людей на Простой вопрос, на простое дело. Давайте, как и там в 1905 году, сходим там, царя батюшку попросим, чтобы бояре нас сильно, так сказать, не душили, не давили. Мы Петицию напишем. Ну да, петицию вы смотрите, как удобно сейчас. Даже жопу поднимать не надо. Все в интернете, галочку поставил и все. И вроде все ты выполнил хорошо замечательно ну, почти как с выборами. А с выбором сейчас еще замечательный будет. Тебе даже э, тоже ходить не надо будет. Как я понял, там, в Московской области пробуют они э, полностью электронные выборы. То есть ты где-то там за городом находишься, галочку поставишь, и какой ты молодец. ты Все, в выборах поучаствовал. Ты выбрал, сделал правильный выбор, который точно так же, как с помощью КАИБов. Тут э, правильно было сказано о том, что с помощью КАИБов Никто не может гарантировать, что действительно выбор прошли. То есть за кого, куда там были отправлены голоса, пошли эти голоса. Никто это, так сказать, не может подтвердить, что все соответствует желанию избирателя. Вот. Так что политический театр продолжается. Можно, как, так сказать, приучают успешно. Правда, по телевизору показывают рекламу пива с, нулевой, с нулевым градусом «Пиво ноль». Ну, в принципе, как я понимаю, народ это успешно воспринимает и, как говорится, уже перенимает западную культуру, нажраться, так сказать, взять там что там горсть чем там рот набить, ну и смотреть развлечения. Все. Юрий, э, э, я не ошибаюсь, у вас, по-моему, в регионе, в Самарском, как раз-таки вот осенью новые выборы предстоят, да? Или... Совершенно, или... Верно. Совершенно верно, не только у нас, а по стране это произойдет, и в Москве вот тоже. И как раз сегодня и был такой разговор с одним представителем НПСР. Вот. Я не знаю, кто он там, чего он там, но ну, смысл получился один о том, что мы вот ходили на выборы в 2016 году, мы ходили в марте на выборы, а сейчас на выборы пойдете? Он говорит, нет, сейчас мы не пойдем, местно региональный, ну, вроде как бы здесь мы не поддержим. Я говорю, правильно, конечно, зачем? Вы уже поддержали все полностью. Зачем сейчас ходить? Сейчас уже все. Сейчас уже вообще нет, незачем. Так вот, но все равно, так сказать, для как бы, законности своего приседания в кресле, в каждой области, в каждом крае, где проводятся выборы, в любом случае, нужна массовка. Вот для политиков, для буржуазных политиков нужна массовка. Поэтому будут призывать, призывать на выборы. Там кто это будет призывать, там, я не знаю, там, Бабурины, Поповы или там, я не знаю, Собянины или еще там кто. Мне все равно, мне абсолютно все равно. Вот. Потому что я понимаю одно. Сам смысл один, политическая система буржуазного государства в любом случае, она не работает на человека, потому что, грубо выражаясь, если вы не можете, так сказать, затолкать администрацию таким вопросом, что, мол, так и так, смотрите, блин, ну, ветки там у баболек стекла вышибают в окнах, они говорят, это не мой вопрос, это управляющая компания. Все, шитка, Все шит, так сказать, все спрятано. И э, других вопросов точно так же. Посмотрите, сколько детей по, по детям, по любому каналу, там, Пятый возьмите, РЕН-ТВ возьмите, там, НТВ, и по первым, да практически по всем телеканалам обязательно время от времени христа на детей просят. Понимаете? А смысл очень простой. Ведь получается так, что как в царские времена это было, вот то же самое продолжается. Поэтому, как говорится, нам-то в любом случае сидеть и ждать папа Гапона не надо, но основная масса, да, действительно, ждет папа Гапона, который вместо них пойдет и будет, так сказать, помогать им просить. Но когда в конце концов, так сказать... Ну, как бы выразиться... Ну, невозможно всю жизнь прятаться в норке. Неважно, что она после евроремонта или еще что-либо. Вот Все равно, так сказать, от этого продукта лучше не становится. Одежда натуральнее не становится. И организм от этого, так сказать, здоровее не становится. И плюс еще больные дети от этого не прекращаются. Поэтому жизнь в любом случае будет давить. Будет давить. Но дальше встанет вопрос... Или, так сказать, буржуазная политическая система доведет до повторения 9 января 1905 года, а фактически к этому идет, потому что, ну, на мой взгляд, сегодняшняя ситуация где-то начало, вернее, конец 19 века, начало 20 века. Вот. И впереди, если идти по, так сказать, по повторному пути, да, это новая спираль, но с новыми технологиями, но не исключено как минимум там какая пугачевщина, то есть восстание Пугачева. ну чем что получится поживем увидим Но ясно. в любом случае наше дело мы делаем все ясно но ну, я бы что хотел бы добавить сейчас секундочку я бы что хотел добавить ну страусиная позиция когда прячут голову в песок, она рано или поздно заканчивается тем, что этого страуса съедают. Вот. Это как бы один момент. Ну и второй момент, то есть, как вот уже было верно подмечено товарищами, то есть отрезвление в глубоком запое, оно само собой не происходит. То есть нам надо, нам надо коммунистам взять эту работу в свои руки, что мы в принципе сейчас и делаем. И будем продолжать делать, то есть это разъяснительная работа, разъяснять людям истинное положение вещей, что и как, кто является их истинным врагом. Вот. Ну а по поводу предстоящих выборов, действительно, картина безрадостная, и, скорее всего, нас будет ожидать очередной выборный угар. Да, пожалуйста, Евгений. Я бы хотел тут небольшую ремарочку сделать, которая наверное, будет одновременно такой затравкой на следующую тему нашу. Следующее воскресенье о левых движениях. Вот сегодня я тоже в Самаре был на, как бы это сказать, на этом сходе. Вот. Я сейчас немножко расскажу, и тут будет одновременно обнадеживающая для нас информация. Нет. Этот сход происходил в Самаре в так называемом сквере Родина, бывший сквер Калинина подойти с него можно с разных улиц. Я зашел в этот сквер со стороны улицы Воронежская, и там примерно в 300 метрах от этого сквера развернули целый автобус с полицией, с полицейскими вооруженными, несколько были в бронежилетах, сидели в автобусах. Это первый сигнал. Второй. Там постоянно в этом сквере санкционируют митинги. К этому скверу, прямо в 10 метрах от его ограды, стоит районное отделение милиции на улице Калинина, 13, и знаменитый обезьянник э, в этом РОВД, в котором я в 13 лет первый раз побывал. То есть, о чем это говорит? Если они на каких-то бабушек, там были в основном пожилые люди, бабушки, какие-то дедушки, э, посылают автобус с полицией, среди них несколько боевиков с автоматами, устраивают там параллельную акцию «Единой России», плюс там еще я заметил, думаю, Юрий Владимирович не обратил внимания, он раньше меня ушел оттуда, там сидели откровенные, здоровенные быки, спортсмены, в стороне на лавочке, ржали, как кони, и читали какие-то материалы. Ну, я как бы осторожно подошел, подвязался к ним, пацаны, давайте покурим, посмотрел. Там какие-то инструкции у них были о том, как действовать правильно в случае массовых беспорядков. То есть, о чем это говорит? Они действительно боятся народного протеста, они действительно боятся народного выступления. Они понимают, что вот этот вот бутылка водки под названием выборов, люди уже от нее отрезвляются. А героиновый укол под названием чемпионат мира по футболу уже совсем не действует. То есть все, люди просыпаются. У меня такое впечатление складывается. Это положительная новость. Негативная новость в том, что они готовятся. Они действительно, если они на каких-то там бабок-дедок спускают вот вагон с ментами и каких-то спортсменов левых зазывают, то все может очень жестко закончиться. Если действительно народный протест у нас поднимет голову. Еще одна сторона вопроса. Внутри самих митингующих я заметил ну, каких-то фриков, шизофреников. В общем, я с ними вступил в разговор. Они, значит, выдают паспорта Советского Союза. Я вообще не понял, о чем это говорит. То есть они, может, как-то юристы какие-то. Оказывается, тут какая-то Коммунистическая секта возникла в стране, которая занимается выдачами паспортов Советского Союза. Я даже посмел себе потроллить и сказал, а налоги уже собирают с вас. Он говорит, пока нет молодой человек, ну подождите, все наладится. То есть они настолько отбиты, что они не понимают, что над ними издевались просто. И вот таких всяких непонятных политических течений, провокаторов, разных зазывал во время крупных митингов, если они начнутся в стране по поводу пенсионной реформы, их тоже будет очень много спасибо за внимание ясно спасибо Ну, наивно было бы полагать что э, буржуины э, нас встретят э, цветами э, уходов в правительственные издания да никто просто так э, власти собственность не отдает вот это как бы один момент и ну и второй момент Да, буржуазии будет всячески стремиться к с литию вот этого народного недовольства в унитаз, как я уже говорил, и стравливанию различных групп трудящихся по различным признакам, по различным основаниям между собой. Вот. Да, Дмитрий, что-то хотел добавить? Да, в принципе, здесь практически, наверное, основу высказали что власть воровская, власть безумная, так называемая псевдо-власть, просто еще раз повторится о том, что эти негодяи и мерзавцы народу власть не передадут, еще раз повторюсь, не для этого они ее себе присвоили, чтобы потом вам, народу, на И поднесли. Как-то так. Ну, в общем-то, понятно. Еще из наших гостей есть кому что добавить? Максим хотел реплику еще высказать. Ну Тут говорить, если о митингах, да, то есть митинги, конечно, они были предсказуемы, то, что они будут. Без этого, без этого нельзя было никак обойтись. Но мы тут видим, касательно вот этих вот митингов и касательно вообще протеста, тут подводку правильно дали к нашей следующей тем, теме, но существует все-таки канализация процесса протеста. Это на любом митинге, это все можно увидеть, разные группы собираются, есть у нас люди, которые искренне приходят туда, есть, которые приходят туда за какими-то, ну или политическими там баллами, за политическим капиталом, либо за э, нивелированием протеста самого. И тут нужно вспомнить все-таки, а кто, так скажем, э, номинально... Номинально. Защищает права трудящихся. И мы должны в первую очередь говорить, то что у нас есть профсоюз. У нас есть не только профсоюз, у нас есть целая федерация независимых профсоюзов России. Ну, а вы можете составить сами. Так вот, в конце июня проводилось заседание... Этого профсоюза, где господин Шмаков, как председатель этого профсоюза, э, изъявил, так скажем, э, непреклонную позицию этого профсоюза. Да. Непреклонность этой позиции состояла в том, что нужно, товарищи, участники профсоюза, руководители профсоюзных организаций, нужно проводить, точнее не проводить, а продолжить проводить, разъяснять позицию профсоюза на местах. Сразу оговорюсь. Вот я не знаю, вот я состою, в принципе, в профсоюзе, да, я думаю, товарищи тоже некоторые состоят, зрители состоят профсоюза, которые входят в этот ФНПР. Товарищи, вам на местах разъясняли позицию профсоюза? Есть ли такая позиция у этого профсоюза? Вот, то есть, хотя бы какая-то. Они призывают, опять же, сейчас тоже митинг организуют, но митинг, это опять же, вот тезис прозвучал, пчелы против меда, да, то есть, они кормятся с власти, они не могут не сказать ничего против, просто-напросто. Не для этого их туда поставили. Так вот, эм, на эти митинги, естественно, ходить вот точно не стоит. Если даже вы там хотите выйти на улицу, ну, товарищи, Тут гораздо менее, мне кажется, позорно выйти там на митинг какой-нибудь оппозиции, чем на митинг вот этого вот профсоюза. Потому что он уж точно э, никакого толку, он только вред принесет. То есть они хотят сейчас создать рабочую группу, э, вместе с правительством работать. Но задумайтесь, когда вот этот профсоюз вообще повестку создавал, свою повестку правительству? То есть они всегда плетутся в хвосте. Блин, не было такого случая, я не помню на памяти, я просмотрел интернет да, вот историю, чтобы правительству создавалась повестка о давайте, не знаю, уменьшим пенсионный возраст, дорогое правительство Медведева. Нет, такого не было, и такого не будет никогда. Спасибо. Понятно. Ну, говори, Павел. Тут проблема, видимо, со связью. Скажи, Верик. Я хочу сказать простую вещь. Ситуация меняется, действие. И в законе современном есть форма управления, непосредственно написано что мы, как граждане, можем управлять непосредственно всеми процессами в нашей стране. И закон нам это позволяет. Хотите что-то изменить, поднимаем задницы и меняем ситуацию, действие. Только действие решает наше будущее. Я закончу. Коллективное действие. Правильно? Ну, там факт по ситуации пойдет. Нет. Ну все, ладно. Ясно, да. ясно. Да, Дмитрий, да. Дмитрий, пожалуйста. Да, я хотел бы дополнить, тут несколько поправить своего товарища Максима. То есть у людей в голове есть две позиции. Одна из них корни корне неверная, вот, а вторая верная. Я позволю себе <связать> таким образом их судить. Первое заключается в том, что люди, их очень немного таких людей, но они есть, которые приходят для того, чтобы искать товарища. То есть любой митинг любое собрание это то место где в принципе куда приходят недовольные люди то есть мы приходим на митинг на любое собрание на любую протестную акцию для чего для того чтобы работать с людьми вести пропаганду вести развитую работу объяснять что где как оценивать обстановку и с этой позиции э, нужно ходить на любое массовое мероприятие там, включая самый там, митинг, самый какой-то несогласный, той позиции, с которой мы не согласны. Но если мы ходим на митинг, постоять и указать самим фактом своего состояния, что мы дескать, поддерживаем вот этого вот вождя, который здесь нас собрал, и значит, верим его слову, вот если у вас такая внутренняя позиция, то, безусловно, мы должны согласиться, с, я, вернее, должен согласиться с Максимом сказать, что да, тогда... Не имеет смысла поддерживать вот такие профсоюзы. То есть если вы находитесь на стадии, так сказать, пассивной, пассивной позиционной борьбы методом стояния за, рядом с кем-то, то тогда от этой позиции вообще, в принципе, лучше отказаться. Вот. Она потому что ни к чему не приведет. Но и, в принципе, с такой точки зрения ходить на вот митинги каких-то непонятных профсоюзов смысла нет. Но если вы, собственно, уже понимаете, что нужно работать самим, что буржуазия внезапно, не будет за вас бороться <смех> ниоткуда, не назначит она, не составит специальный комитет, который будет работать за свержение власти буржуазии, да, не будет работать никакой комитет, который будет заниматься а, экс, там, перераспределением продуктов в пользу трудящихся. Да? Если вы понимаете, что, собственно, ну, единственный способ борьбы – это вот вы сами, вот, вот все, вот нету другого, на что вы можете опереться. Это вы и ваш товарищ. Вот, то тогда имеет смысл ходить на любые мероприятия, где вы, в принципе, можете встретить товарищей своих, ну, -то пролетариев, людей с таким же экономическим интересом, объединяться с ними, вести с ними родственительную работу. Вот. То есть брезговать в этом плане, я хотел уточнить, что брезговать в этом плане каким-то мероприятием на основе того, что его проводит кто-то, с кем вы не согласны, ни в коем случае не следует. Ясно, спасибо. Ну, здесь я попробую внести ясность. Насколько мне показалось, Максим имел говорил о чем, что не стоит плестись в хвосте, надо задавать свою повестку. И Дмитрий, в принципе, правильную мысль высказал, что если мы хотим искать сторонников и идеологических бойцов, то надо ходить на любые мероприятия. Здесь как бы это, вот просто чтобы уточнить позиции. Так, ну что, товарищи, в принципе, это больше, наверное, дополнений нет, или еще кто-то хочет высказаться? Понятно. Да. Юрий Владимирович, есть ли у нас вопросы от зрителей? Так, прямых вопросов по теме нет, мнения разнообразны, но их озвучивать... Ну, помогут. мнение... Нам важно донести разобраться в ситуации а мнения в принципе у людей могут быть разные донести именно истинную суть информации истинную суть ситуации вот вопросы не по теме есть или вообще вопросов нет сегодня нет мнения нет таких ясно ну что товарищи я предлагаю считаю что тема на сегодняшний день исчерпана вот, как бы, ну и попробую подвести. Из вышесказанного некоторые итоги. Ну, что касается буржуазных выборов, как таковых, да, ну, у вашего покорного слуги тоже есть некий опыт скажем так выборной работы на примере одной из буржуазно-охранительских партий но я его сейчас озвучивать не буду дабы не утомлять наших зрителей потому что мои товарищи до меня исчерпывающие эту тему раскрыли вот и посему я все-таки вот один из выводов нашей сегодняшней передачи что звучит следующим образом, что буржуазные выборы это фикция. То есть при любых буржуазных выборах всегда будет побеждать представитель буржуазии. А для трудящихся какая разница, кто очередные 5, 6 там, или еще сколько-то лет, будет их грабить от лица буржуазии? По-моему, для трудящихся разницы никакой. И, соответственно, еще один вывод из этого напрашивается, что не, нет смысла э, чего-то, во-первых, чего-то ждать от этих выборов, и второе, участвовать в этих выборах, ходить на эти выборы. Вот. Э, потому что вот эти буржуазные выборы и, суть, и ожидания от них, они никогда не оправдываются, как показывает наша многолетняя практика, в том числе постсоветская. Вот, игра, это, участие в выборах, участие в голосовании, это все равно, что играть с Шулером по его правилам, его картами в его помещении за его карточным столом. А не лучше ли трудящимся этот стол опрокинуть и дать этим столом по башке этому Шулеру? Ну, это я метафорично... Выражаюсь, но я думаю, читатели и зрители наши меня поймут. То есть единственное, что может решить, и мы из каждой передачи, из каждой передачи, из раза в раз об этом говорим. Ликвидация, полная ликвидация капиталистической буржуазной формации, передача средств собственности на средства производства в руки трудящихся именно тех, кто на них трудится и так далее и так далее, и так далее установление диктатуры пролетариата которая будет единственная может противостоять диктатуре буржуазии, подавлять вот эти эксплуататорские классы только вот это все в совокупности поможет решить большинство из выше озвученных проблем так что, товарищи, думайте, читайте, изучайте, анализируйте. Вот. Еще раз повторю, тема нашей следующей передачи. Это «Левые движения в России». Желающие заявиться на участие, либо предложить новую тему, пишите на нашу почту info info.ledokolsobaka.gmail.com а я с вами прощаюсь, с вами был ведущий Вячеслав Мерзликин, член Союза Коммунистов и СТОЛ, информагентство «Ледокол», спасибо нашим участникам, спасибо за внимание, до свидания. До свидания.